Йога бе, с вами Гуми, на сегодня будет Грейфер шоу рукой на тысячный левел На проекте Real World IP в описании на экране Заходите и играйте вместе со мной Видео это снимал я с 26 по 27 ночью, То есть давай поставил где-то 7-8 часов И поэтому, игроки, пожалуйста, на меня не обижайтесь Также конкурс на шар выиграл вот этот вот человечек Да, вот вы видите на экране А дальше еще хочу сделать один конкурс Я буду... Каждый ролик делать конкурс на какие-нибудь донатерские вещи. Именно на шары, либо вот такие вот. все для кривов, что нибудь там, допустим, фармить а, Давайте разыграем тоже абсолютно любой шар. Вы выбираете, если вы выигрываете в конкурсе. Че, могу сказать. Условия конкурса, подписаться на канал, поставить лайк поставить колокольчик и написать в свой ВК, либо Дискорд в комментарии. А мы погнали к видео. а Алмазничек тут бегает, смотрите, какой классный алмазничек. А, нет, это не алмазник. Нет! Карма, братанчик, карма. Ты что-то делаешь? Ну, не надо, ну, не надо. Так, это не твои ресурсы, братишка, Не твои ресурсы это. Не твои это ресурсы. Все, давай, пока. Удачи всем, удачи. Опа. Нет, что-то я ушел. Не, не, не, не в то время ушел я. Спас, спасти железника, спасти железника, спасти железника. Спасти его, спасти его, спасти его. Привет. Он со мной, Тимус. Я его дропнул. Какая мразь. Опа. Он... Не надо, не надо, не надо, не надо. Я предупреждаю вообще. Ну... Чел. Ну... Тут какие-то челики, траперы, либо что я не понимаю, но вам всем жопа, пацаны. И дальше чисто. Опа, смотрите, вот там прямой эфир. Сразу сколько тут людей. Пойдем с ними тоже поздороваемся. Дадим им там, так сказать... Э, бо... Это кто? Это хороший? Вроде бы. кто из них плохой. Они гасят 2 x 1 надо с ним поздороваться. Люди, привет, друг. Друг. Друг, друг. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, какой лох. Какой вох, какой вох, какой ты я, я не, я догнать его не могу, ай-яй-яй-яй, ай, ай, ай. сука, скелет. не мешай мне убивать, ой, здороваться с людьми, человеком поздоровался просто, вы что, доделать дело до конца, думаю, и вот этого, Извини. ой, что-то мне кажется, я, не... я просто снимешь. Ой, я я случайно, люди, я случайно, случайно, случайно. Я просто выкину это тут, оставлю это, так сказать, тут, просто э, оставлю это. Чё? Свои забрал тоже. Да, просто оставлю так вот, вот, вот, вот так вот. вот. Так, подойдет челик забирать? О, о, о давай сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. сюда. Привет. Почему никто дружить со мной не хочет? Что я им сделал? Опа. Ой. Ой. Все, все, все, все, выжил. Выжил, выжил, выжил, выжил. Все, все, все, все, все, все, люди все, я я конечно. Потому что <свёздly> <свёздly> не знаю, я хотел снять видео типа. Хотелось снять видео типа вот, наказываю людей, которые нападают, нападают, что? Нападают такие на ставитеры и и голых людей. Фига, в итоге лица ломают. Просто челик отбежит, бежит. Я им просто ломаю, отсыл. Ладно, давайте от них отстанем, чтобы они про вообще меня ненавидели. И все, давайте пойдем дальше на РТП. Смотрите. Опа, смотрите. Раз. Два. Так, давайте просто не отстаем. Не отстаем от жизни, не отстаем от... Что тут происходит? Пацаны, пацаны, я... Это джекпот. Пацаны, это, это... это джекпот, пацаны. Пацаны, это джекпот. Что я сделал, пацаны? Что я сделал, пацаны? Пацаны, пацаны, это джекпот. Я Томаса убил, а Томас пацанчик классный. Давайте я к себе Томаса... Томаса Моралисьа, я к себе тэпну, а дам ему все ресурсы. Томас. Все, я отдам Томаса ресурсу, потому что ты хороший человек. Он меня не убивал при проверке. Все, пусть забирает эти ресурсы. Так что я вот это все ему тоже отдам. Потому что они чисто человек, который не убивает гол. Я, который сейчас... Я, который сейчас человек 50 убил. Гол, чисто. Пацанчик. Он на Томаса напал. Опа! Опа! Опа! Смотрите, кого нашел. Смотрите, смотрите. Беги от меня, чел. Беги, просто беги. О, а где он? Он шаром, чел. А, он ливнул. Так, смотрите, алмазник. Где еще алмазники? Опа, смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите сюда. Давай. Извиняюсь, извиняюсь. Извиняюсь. Опа, смотрите, я буду мстить. Смотрите, я буду писать за Жерко, Жерко, я а отомщу. <с> а <там>, <с> все, <с> Пацаны, мстим, мстим. Это месть, пацаны. Это просто месть. Это ничего, ничего, ни ничего абсолютно кроме мести. Где данное существо, которое убило нашего любимого ютубера? Ты где, Черри Бэри? Я вижу, пацаны... <с> друзья мои! Друзья! Мне бы пёры, конечно. Ушел отсюда, пожалуйста, дружище мой. Друзья, отомстим. Ой-ой-ой, у меня нету еды, так сказать. Ой, как не знаю. Зачем я с самого начала снимал какую-то проверку игроков, типа, вот будут нападать на голову, если можно просто постепенно и ломать лица. Хотите, как хочешь меня напасть? Я думаю, хочешь. О, привет! Привет, друг! Привет, друг! Привет! Привет, дружище, как дела? У меня хорошо, у тебя как? Привет. Это вам за Жорика, ребята. Это я отомстил за Жорика. Риса, я, конечно, Жорик ТП. У него, кстати, автототем, походу, или что, я не знаю. Ладно, давайте оставим. Поставим ресурсы, оставим, им ресурса. оставим мы все это говно, летает, все это имя салд, опять какой-то, какой-то гиперзамес опять происходит, летает какие-то умазненькие, кого-то убивает, пыхается Давайте просто рядом пробежим, давайте сейчас яблочко закушу. Просто рядом пробегаю, вот, бегаюсь. Прилата тут нету, это ничейный территория. Вот покушать себе сделаю. Че, будут нападать на меня? Ладно, дерево покупаю. Ладно. Че? Ну просто решил блок поставить, что такого он просто. Не, мне дырки не нравятся. Вот. Заделай дырку в полу, сделай добро игрока. Все, типа. Просто сделать добро игрокам. Все. Всё. Привет. Вы случайно не no грифлер? Вы не хотите меня убивать? Нет. А вещи я заберу. Опа. Второй. Привет. А вот нельзя так делать. Вот нельзя нам подать на меня. Вот это плохо эти вот сейчас растут опа взамен степнутся чехать опа ну. молодец молодец молодец молодец давайте дальше сразу нападает на голенького после степнуса на РТП хочу повыживать хочу там не знаю может дом себе построить там песка Пис накопать вот просто хочу понюхать там что-нибудь не знаю человек убить не начинает ничего мне нету. зачем мне убить вот, давайте дальше побежим вещи странные тут абсолютно не понимаю людей которые ходят с вещами вот я хожу голый мне классно вот какие-то у меня вещи Давайте просто вот так вот тут сделаем и все все вы давайте создать -да дальше будем гулять вот допустим вот чисто допустим хочу вон, ту вон туда пойти. просто хочу погулять по пустыне подышать воздух погреться, позагорать хочу а чего тут О, смотрите кто тут Давайте с ними поздороваемся, честно, вот, подойдем, скажем, здравствуйте, привет, как дела, вот, чистых. Mm. О, смотрите, там под ними трава классно бегает. Опа, прикольная травка, да? Из Пес песочек такой, да? Детализированный приватик туда. Oh. Кустик какой классный, люди, палочки выпали. Я хочу им палочки подарить, людям, как вы на это смотрите? Пойду им палочки подарю. Павочки, палочки, палочки. Друг, друг. Друг палочку, палочку, палочку на палку, палку держи, да, молодец. Давайте другим друзьям тоже палочки подарим, вот. Для всех палочек хватит, смотрите, вот, вот вам палочка, дайте палочки вам, палочки. Вот еще палочка, друг, друг, друг, палочка нужна, палочка, палочка, палочка нужна и, и, и убежал так сказать. Там эта погоня пошла жесткая, жесткий рисковый. Все, привет, привет. Вот не дай бог вы по мне удар сделайте, люди. Вот просто гуляю, привет, привет, да. Да, давай, давай, все. Странные челики бегают. Ну привет, давай палочку, палочку, палочку. На. Чего? Дайте палочку подеру. Ладно, давайте поплавом, что ли. Палочка, на, палочка. Ладно, все, не буду, них докопаться. Опа, опа. Челики, да, давайте им травку подарим. Что, давайте им будет кусок грязи. Грязь. Друзья, друзья, грязь. Вам нужна грязь? Легенда Султан, хочешь грязь? Хочешь грязь на? Это грязь. Еще. Хочешь на? Вот и, и тебе грязи. Пизда тебе. Друзья, друзья, друзья. Давайте жить, плыхаться, давайте, люди. Видите, мирно, да? вот, вот эти пацанчики вот чисто передвигаются, мирно, миру, да? Вот эти. Напал на меня, Чел. Видели, он напал на меня, люди. Он напал на меня. Он напал на меня. Вы видели это? Он на меня напал. Вы просто видели это? Вы видели, что он сделал. Вы просто видели, что он сделал. Он на меня напал, люди. Он в меня луком стреляется. Как ты... Тот... Зачем ты это делаешь, Чел? Не бойся. Друг! Друг! Сюда! Ржище! Он на меня напал, люди. Я просто гуляю. Я решил покупаться. Там, позагорать. Всё. А... что, люди? Вот, люди, не, будь, не будьте плохими людьми, пожалуйста. Посмотрите. Не убивайте глух, живите миром, двигайтесь на мирном мир. Что вы делаете, люди? Что, что вы делаете? Зачем вы это делаете? Кстати, давайте тэпнем одного из этих, пусть он подсосет реза. Типа, зачем мне это? Давайте вот тэпнем вот чел какого-нибудь такого. Это кто? Арсобот, ты мне не нужен, извини.